Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Автоподбор25. Сегодня разберем с вами э, такую немаловажную тему для кого-то. Для кого-то это просто мелочи. Многие автолюбители, я, вы, э, пассажиры сталкиваются с таким неприятным моментом, когда мы выходим из автомобиля, нас начинает бить током. Давайте разберемся, что это такое, что это за ток, откуда он берется и можно ли это как-то избежать. Но перед этим небольшим видео мы обычной рекламой никакой не занимаемся. Тут э, вышел на нас паренек, сказал, ребята, я смотрю, все клево, молодцы. А, я тоже начинаю. Покажите, пожалуйста, мое видео. Отказывать мы не будем, поэтому посмотрите небольшой сюжетик буквально на одну минуту. Парень действительно веселый. Вот ссылочка на его канал будет в описании под этим видео. Короче, ребят, быстро и по факту. Как меня любят трясти, оператор говорит, надо быстро и по факту. Короче, у нас есть, мы простые пацаны из Владивостока, у нас есть мечта, моя мечта Nissan GTR. У нас есть 100 тысяч рублей, и наша задача, не зная за какой срок и как у нас это вообще получится сделать, но от 100 тысяч рублей дойти до Nissan GTR. Как это получится, как часто будут выходить выпуски и так далее, я вообще не знаю, у меня вот так идет голова кругом, но мы что-то попробуем сделать, поэтому усаживайтесь поудобнее, надеюсь вам это понравится от вас желательно лайки репосты подписки ну а мы покажем вам чудо контент gtr мы идем за тобой поехали. итак друзья что же это такое когда после поездки вы открываете дверь выходите из автомобиля трогаете кузов то есть берете за ручку берете за металл закрываете дверь э, автомобиля у вас такое вот неприятное возникает ощущение небольшой происходит разряд и это статическое электричество. Всем известен эффект расчесывания волос. Ну или, допустим, приходите вы домой, на вас одета синтетическая одежда, вы начинаете раздеваться и слышите такое а, легкое потрескивание. Особ... Не то, что особенно, а, допустим, в темное время суток, не в темное время суток, а... а когда в комнате у вас темно вы даже можете увидеть такие маленькие-маленькие проскакивают искорки так почему же автомобиль бьет током причин на это довольно много разберем просто несколько как бы косвенно в этой ситуации виноват сам человек не замечает того почему потому что ну во первых это одежда да но там гардероб менять никто не собирается а, когда мы садимся в автомобиль мы сами не знаем об этом да мы трёмся мы трогаем руль мы включаем дворники мы трёмся там об обивку сиденья об чехлы там еще чем-нибудь трёмся тем самым накапливать электричество и намного чаще это происходит если одежда содержит содержит синтетику следующий момент автомобиль мы сами этого не замечаем не понимаем может кто-то знает он сам накапливает этот заряд каким образом спросите вы все очень просто автомобиль движется поток воздуха тем самым происходит трение, накапливается заряд. Чем дольше поездка, тем больше будет этот заряд. Ну и, конечно, сухая погода, сухая погода, она способствует увеличению этого самого заряда. В итоге, что мы получаем? Разумеется, сидящий в автомобиле человек, пассажир, да, он все это дело в себе накапливает. Он имеет свойство обладать электрическим потенциалом. И весь вопрос в том, какое значение имеет его заряд. То есть человека если такой же как и у автомобиля то при выходе из автомобиля никто ничего не почувствует а если же плюс и минус то при выходе из автомобиля мы почувствуем разряд и есть еще один момент это неисправность уже идет самого автомобиля проводки проводов где-то что-то мы задели там может там я не знаю ремонт был в автомобиле какой-то в общем провода тоже они имеют свойство тереться они протираются до металла не до металла а провода становятся оголенными ну и соответственно где-то вот этот оголенный провод он начинает контачить с кузовом автомобиля в общем происходит так называемый пробой на массу если все же причина кроется в этом то ребят тогда это только в сервис это это не только неприятно да когда вот автомобиль бьется током но это еще может быть опасно что касается самих вот этих разрядов ударов для здоровья это не опасно но поверьте кто с этим сталкивался это ой как очень очень неприятно то есть бывает там дотронешься просто там раз там какая-то искорка проскочила а бывает так то что как долбанет так долбанет итак выходим из автомобиля выходим из автомобиля закрываем дверь Ай, бац ударила что же с этим делать как с этим бороться вот есть несколько способов есть там новые какие-то способы есть старые способы можно купить антисептик, да, антисептик, там, антистатик, как он правильно называется. Не знаю, сколько он стоит, но я не думаю, что он стоит 100 рублей. Но, опять же, это и себя там пшикать, что ли, и одежду пшикать, и автомобиль пшикать. Это неудобно. Во-первых, это какая-то лишняя вещь в автомобиле, постоянно возить, там, постоянно можешь забыть про пшикаться. Ну, вообще, если честно, по отзывам, по отзывам, судя по отзывам, он вообще не помогает. Вот. Можно купить брелок специальные брелки сегодня заходил смотрел сколько стоит там от 400 рублей э, и выше но это тоже как это вышел из автомобиля приложил брелок он там на себя принял этот разряд тоже как-то как-то не то но и опять же говорят то что они малоэффективны если на то пошло можно использовать просто просто обыкновенный железный ключ да вот вообще даже не от, не от автомобиля главное чтобы чтобы он был железным как его использовать ну вроде как вот выходишь да из автомобиля там ноги поставил одну ногу поставил приложил его к кузову автомобиля должна проскочить какая-то искорка все ты вышел да либо там подошел тоже там потрогал его но опять же там ключом можно ключом можно автомобиль и поцарапать если это небрежно небрежно, как-то сделать это тоже какие-то вот э, такие методы непонятны пишите в комментариях кто кстати вот как э, избавляется от вот этих неприятных моментов вот а еще один способ это такой не знаю как его назвать дедовский что ли способ но опять же говорят то что он не работает э, абсолютно никак вы я думаю замечали особенно на старых автомобилях идет полоска такая как раз называется антистатик то есть кто-то в магазинах ее покупал покупает до сих пор ее ставит, кто-то сам делает там я знаю делает их а, из антенных проводов вот но тоже такой метод а, неэффективный в плане энергии то накапливаем мы и мы накапливаем и автомобиль тоже тоже накапливает ну и опять же да допустим он помогает этот антистатик эта полосочка а, Повторяя то что старые автомобили жигули волги там вазы какие-нибудь там шестерки-восьмерки да на них мы часто замечаем допустим взять новый автомобиль кто захочет портить себе новый автомобиль да может быть они есть какие-то модные но опять же это лишнее отверстие надо сделать где-то в бампере может где-то еще что-то ну я считаю то что это ну это лично мое мнение то что это бред какой-то Итак, а самый надежный самый надежный и наверное самый проверенный способ чтобы избежать этого разряда что нам нужно сделать значит все мы остановились автомобиль там, не знаю, заглушили нужно нам выйти с вами из автомобиля открываем с вами дверь открываем с вами дверь беремся за железо конкретно вот в данном автомобиле за стойку то есть взяли за стойку поставили на ногу не поставили на ногу а встали на ногу все, у нас произошло заземление. Мы спокойно убираем руку, закрываем дверь. Никакого щелчка, никакого удара, никакого там э, разряда мы не получим. Минус, наверное, один. Ну, как один. Там полтора да, минуса. Это немного, наверное, неудобно, когда ты выходишь из автомобиля. Хотя, в принципе, можно это все элементарно просто делать. Вот, все, удара никакого не будет. Ну и все-таки минус. Минус это, допустим, сейчас автомобиль, он чистый. Ну, хотя как, на камеру он кажется чистым, по факту он уже немножко пыльный. Да? У меня рука, немного я испачкался. А, а если он будет грязный, то мы просто, просто испачкаем свою руку. Вот к этому можно отнести вот этот вот минус. Но, опять же, и, и по отзывам, да и по опыту. Это работает, это действительно работает. Некоторые писали то, что еду я, говорит, с женой или с кем-нибудь. Пускай жена, мол, первая с автомобиля выходит. Но хорошо, ее там ударило. Вы думаете, вас не ударит? Вы-то тоже накопили. Давайте пообсуждаем с вами в комментариях, кто как борется с вот этой вот штукой. Давайте, короче, обсуждать. Друзья, на сегодня будем заканчивать. Вот. кому нужна помощь в приобретении автомобиля все телефоны есть в описании не все телефоны у нас один телефон то есть у нас там дублеров каких-то нету есть только только один телефон поэтому звоните пишите всегда рада ответить всем пока